решил из этого, из О, стрима, это же старье, что ли, ну да, да, зачитать два слова, да, 25 января 2020 было это, да, был такой персонаж, Ретро. многие помнят, да, Универсум Лучезар, вот, он тогда этот самый еще писал, да, Олег, а хорошая идея сделать сайт, я просто не умею, Ф но точно. есть же волонтеры, которые возьмутся, которые тоже идут к свету, вот, вот такие отпираи пироги, было... Более двух лет назад сказано об этом, да, два с половиной, даже больше уже. Вот так и не нашелся никто, который бы мог бы это все дело осилить, да. Несколько уважаемых, сверхуважаемых соратников, которые до сих пор трудятся, бьются, помогают. Вот, но, так сказать, когорта, когорта все равно тает. Вот таких, которые вот настоящие такие, да, труженики, которые воспринимают наш ресурс как общий. Вот, вот, к сожалению, да, э, горта это тает. На самом деле это очень сложно. Не, понятно, Кстати, засадь, это... я тогда еще говорил, что это абсолютно, э, абсолютно это тяжело, надо в конце концов, чтобы повернулось э, к нам... Э, лицом, да, а не жопой, вот как я сейчас говорю, Кремль поворачивается, да, уже основательно повернулся, чтобы этот YouTube повернулся и прочие эти самые, да, вот, чтобы началось безденежное общество или хотя бы безусловный базовый доход, когда э, люди освободятся, здравое продвинулось. Да, и они начнут что-то действительно стоящее делать. И тогда вот я все-таки надеюсь, даже что проснется человечество основательно, увидят, наконец, наш ресурс. И с охренением осознает, что елы-палы, блин, 337 живых потоков, блин. А как же ж мы этого все не видели? Елы-палы. Так, ладно, дальше, да. Людмила Павлова. Вот. Тоже потрясающий человек. Я тоже без проблем осознанности много. За мир понимание, где и как, а мы здесь. И за что? Исправляем ошибки своего рода, чистим свой род. И себе тоже. Хорошими мыслями, вправе, словом правильным, делами правильными, со Творцом в своем роде и пространстве. И оно работает. По более, чем преклонивших колени и молящихся, неважно какому Богу. У нас один Творец, высший разум, правда без лжи, в справедливости и по силам помощи, хотя бы знаниями, если они кому-то нужны. А нет и так украсно, все в природе... И на природе речка, после Поле поля небо голубое, это все мое родное. Да, я обрадовался, появилась Людмила Павлова. Несколько комментов новых написала, да, тут давненько не было. Рады. Угу. Пресветлая рады, дива. Рады ну, видеть, вот. Редко рады появляется, очень несказанно просто рады, когда появляется и э, пишет комменты. У нее специфические комменты, тоже на таком, как бы старославянском наречии, да. Вот. Э, вот. Было бы здорово, конечно, если бы она была из этих родов каких-нибудь, чалдонов, которые mm -hmm. вот эти вечные или долгоживущие. Вот, надо же когда-нибудь выходить на такого уровня общения. да? Вот, было бы здорово. Вот тоже еще пресветлая дива да, Анжелика Афанасьева. Относительно недавно появилась. Очень интересные здравые комменты. Да. Вот. Но вы сжете, не по-детски. Информация полезная, интересная. Самое главное позитивная. Да, конечно, да, конечно, как главное. же. Ну как-то пытаемся достучаться. Вот, пытаемся, да. Вот, я помню, как. Э поначалу наши эти деятельности еще на youtube ресурса да вот были к нам обращения. то давайте что-нибудь веселенькое, давайте что-то такое я помню тогда еще возмущался чем этот клоун? Вот, да ну а все равно потихонечку начинаем же разные эти самые нотки вводить да на, на разные ресурсы вот на разные вариации да вот для того чтобы охватить как можно больше аудитории и более объемные, более многомерные образы проталкивать все-таки по этому узкому тележка, Вы... что тут это всякие там в соцсетях пробуем да, и это в том числе вот это еще одна из этих парадигм ну, нырщина, вот это страх хоть гавахом это называйте, хоть чем угодно что обязательно надо, блин Трясончик, чтобы был, какую-нибудь новость там прочитать, все в негативном ключе. Но оно так это утомило уже. Ну, ну так, неужели не нахавались, как вот эти котенки Гавы? Что, все котенки Гавы, что ли? Прикольно побояться. Вот, ну так котенок Гав 300 раз храбрее всех, потому что он настолько выше этого всего был, что он, для него страх это был, ну... Тоже, конечно, глуповато. Ну как, что-то непонятное, интересное, потому что он это не... Ну как, не то, что не испытывал, а. Ну как у новый опыт, что ли. Ну, тоже, конечно, глупость. Но тем не менее. Ну, вот было бы хорошо, если бы кто-то все-таки достучался и можно было бы выйти на общение с уфологом Бовой, да. Вот. Потому что опять вот эти вот э, сопротивления вот эти, борьба, вот это все время находиться в этом самом, бодаться непонятно с кем. А его будут бодать. И тех, которые, так сказать, борются там во второй космической программе, в секретной космической программе с инопланетянами, вот. будут бодать, потому что... А когда э... появится третья космическая <смех> вот, Потому что, ну, то, что я называю бесы и демоны, да, ну, так более все-таки грамотно это называть, да, будет их бодать, потому что, ну, не хотят они так сказать, чтобы их представляли в виде каких-то сраных там инопланетян. Ну просто не хотят. И они будут бодать и копытами, и рогами, или там что они придумают. Вот. Потому что на самом деле это энергоинформационные сущности другого порядка, других ну, другого уровня, скажем так, совершенно других уровней. Вот. Но нельзя обзывать этим самым да, каким-то... Инопланетяне нам с планеты Плюк. Вот. А если там на самом деле такой крылатый такой что-то С планеты уюг же а, еще. Ну да, уюг, хуюк или еще что-то такое, блин. Вот Анжелика Афанасьева тоже, вероятно, видит это самое, да. Анжелика Афанасьева. Вы супер! У Миши глаза, как у Ангела. Вот так вот, Миша. Вот Видишь, как это прекрасно, некоторые дивы присветлые видят некоторые вещи, да. Вот, некоторые сущности, что то так Людмила Павла Олег, будь ласка, посоветуй, какой на лучше взять э, новый э, э, ХП или Асус, Хьюлет Пакарт или Асус, или какой проще в обращении и без заморочек, продавцу лишь бы втюхнуть, э, присоветуй друже. Вот, Но я написал коммент да и сейчас озвучу подробно. Мне, как человеку, вот мы с сыном прекрасно в этом разбираемся, в IT-технологиях всевозможных, вот, все это прекрасно, можем, безусловно, посоветовать, но то, что Людмила, уважаемая, да, она назвала торговые марки, Хьюлет Паккарт и Асус, вот, это ни о чем не говорит, абсолютно ни о чем, потому что есть у каждой конкретной модели, в частности, ноутбука, да, да есть... буквенные да, обозначение. есть э, обозначение В котором как раз и скрывается Какая на самом деле начинка В этом устройстве Вот это вот нужно Поэтому у продавца нужно точно взять Вот это э, Название вот этой модели Конкретно, букино цифровое там обозначение Asus Модель такой-то, да Или этот самый, да, Hewlett Packard Модель такой такая-то Там довольно, довольно длительное будет такое обозначение вот, а мы пробьем по интернету, глянем, какая там реальная начинка, и сколько оно, ну, в принципе, тянет вот этих вот, в валюте, так сказать, в бибариках, там, в доляриках, какая нахрен разница, да? Вот такие вот пироги. И для каких целей? Ну, здесь опять же, вот, уважаемая Людмила, да, сверхуважаемая даже Людмила, ну, лучше все-таки выйти на живое общение, вот, вот, в скайпе, да, или, допустим, хотя бы там в телегу позвонить, вот, хотя бы голосом. Лучше, конечно, с видео, чтобы можно было более оперативно и более конкретно однозначно вот ответить да. да потому что в текстовом режиме это все равно долго очень это долго Даже будет и непонятно трудно будет объяснить почта или что такое. вот уровень надо так сказать компетентности да вот какую там операционную систему надо чтобы была на этом ноуте да если возможность ну, скажем так, под рукой, в доступности, есть ли какой-то специалист, который может настроить ноутбук для... Потому что сейчас они, если идут, то идут они... Или, или за настройками, нету на которых там вот эта мототень какая-то, да, или вообще пустой, на него надо будет весь фарш этот устанавливать. В общем, это довольно обстоятельный такой разговор. Вот, мы очень здорово поможем, реально поможем. Но для этого нужно вот такие вот условия, да. Модель хотя бы, а еще лучше выйти на живое общение. Так, ну и прочие там нюансы, там срок гарантии, вот эти все эти самые, все это нужно, да. Все это тоже нужно будет объяснить, рассказать. Такие пироги. Так.